Всем привет! Сегодня у нас вторая часть по разбору репетиционного тестирования по химии 23 -го года, второй этап. Решаем с вами сегодня задачу. B16. Массовая доля крахмала в картофеле составляет 24%. То есть можем записать, что массовая доля C6H10O5 N раз составляет 24%. И 600 килограмм картофеля. Так мы и пропишем. 600 килограмм. С выходом 70% была получена глюкоза. То есть в принципе можно записать. Выход у нас 70%. Была получена C6H12O6. Глюкоза. да, ну То есть понятно, что здесь у нас... Плюс NH2, ну я это уже не буду писать, я думаю, что так будет понятно. Затем реакции спиртового брожения глюкозы с, выход, с выходом 85% получен этиловый спирт. То есть вот это наша NC6H12O6, э, значит 85% у нас получается ну, 2NC2H5OH и плюс 2NCO2. Рассчитайте объем полученного спирта, вот у нас, если плотность 0,8 грамм на сантиметр кубический. Обращайте внимание, что объем нужно будет найти в дециметрах кубических. Ну что, будем считать? Давайте для начала найдем массу нашего крахмала c 6 h 10 у 5 N раз в 600 килограмм картофеля. В принципе, что можно сказать? У нас здесь... Может быть следующее 0,8 грамм на сантиметр кубический. То же самое, что 0,8 килограмм на дециметр кубический. Поэтому можно считать сразу в килограммах. 600 килограмм умножаю на 0,24. Калькулятор потеряла. Ладно, 0,24. Получаем мы 144 килограмма. А, масса у нас а теперь нам ну, наша задача пересчитать на нашу глюкозу да значит давайте найдем химическое количество за 6 h 10 o 5 n раз 144 я делю 12 умножить на 6 плюс 10 плюс 16 на 5 162 n умножить на n раз правильно n это остается 144 делю на 162 получаем мы 0 888 n Переходя к глюкозе, да, то есть если здесь у меня 0,888n, я что? А, тут вот только вот так я должна домножить на n. То есть, вот это n у меня нивелируется 0,888 умножить только на 0,7, потому что 70% у меня будет выход. Только правильнее, тогда уже вот так как блядь, тут девяточки. 0,889 умножить на 0,7. Получится у нас 0,622 моль. Теперь, если у меня даже n, здесь можно просто стелить, уже нам это не надо. 0,622 в 2 раза больше химическое количество моего спирта. Умножаю на 2 и умножаю на 0,85. 0,622 умножаю на 2 и умножаю на 0,85. Выход 85%. Получаем 1,57 сотых моль теперь ищем массу c2h5 oh только обратите внимание в килограммах буду считать 1057 домножаю 12 46 ну лучше пересчитать да на 46 получаем мы 48 622 килограмма находим объем Дециметры кубических 48, 622 я делю на 0,8. Мы делим, когда ищем объем. Получается у нас 60,778. Или если у нас CT, мы округляем до 61. Так, ну что, что у нас здесь дальше? А Дальше у нас вот такая задача. Б17. При полном сжигании углеводорода CxHy массой 6,8 грамм. Разжигание значит плюс кислород. Получили СО2 и H2. Получили воды углекислый газ. Который, который углекислый газ с избытком известковой воды кальцио H2 образовал 50 грамм осадка. Осадок это у нас кальций СО3 будет значит. И вода как побочный продукт. Грамм. Определите число атомов в молекуле исходного соединения, если плотность паров по воздуху составляет 2,345. Ну что, пойдем от обратного. У нас здесь есть кальций-СО3, правильно? Значит, можем найти химическое количество кальций-СО3 и можем перейти к химическому количеству СО2. 50 делю на 100. Малярная масса просто равна 100. 0,5, 0,5, 0,5. На этом пока что останавливаемся. Что у нас есть? Плотность нашего вещества углеводорода по воздуху. Мы можем найти малярную массу нашего вещества. Я должна эту плотность умножить на малярную массу воздуха. Она равна 29. Получается у нас 60. 8. Смотрите, что у нас есть. У нас есть масса, есть малярная масса. Я могу найти химическое количество, чтобы узнать соотношение. Я 6 и 8 делю на 68. Что получается? 0,1. То есть у нас 0,1 химическое количество нашего вещества. 0,5 это э, химическое количество СО2. То есть их соотношение 1 к 5. В 5 раз больше химическое количество СО2. Значит количество атомов углерода у нас будет 5 штук. Малярная масса c 5 это 12 умножить на 5, то есть 60, если я правильно посчитала, лучше перепроверить. Да, 60, а всего у нас малярная масса 68, то есть оставшихся водородов у нас 68 минус 60, 8, и количество N у нас 8, то есть правильная формула c 5 h 8 8 плюс 5 это 13, 13. Правильный вариант ответа. 13 атомов содержится в нашем веществе. Далее, B18. Это, кстати, задача. Она, ну, мне просто показалась очень-очень похожа. Они есть во Врублевском, по-моему, 10-й или какой параграф, там, где выход, потери, вот это вот все с рудой, вот это вот есть в сборнике Врублевского тренажере. Значит, в железной руде основным компонентом, который является гематит, Повезло, что записали форму. Ферм-2О3. Массовая доля примесей составляет 18%. Рассчитайте, какую массу чугуна с массовой долей железа. 96% можно получить из 500 килограмм вот этой руды. Обратите внимание, здесь килограмм, и а здесь килограмм можно не переводить. Если известно, что примеси не содержат железо. Отлично. То есть наша задача следующая. Перейти к железу. Давайте найдем массу чистого феррум 2О3. Мы должны 500 домножить на единицу минус 0,18. Что это такое? 18% примеси или 0,18 да, в долях единицы это наши 100%. То есть чистое вещество 82%. Вот я и домножаю на 0,82 наши 500 килограмм. Получаем таким образом 410 килограмм феррум 2О3. Значит, Далее мы можем, можно по химическому количеству, можно по массам считать. Давайте, наверное, по химическому количеству всем будет понятнее. Я эти 410 килограмм поделю на малярную массу ферром 2О3, на 160. Мы таким образом найдем химическое количество 2,563 так как у нас соотношение 1 к 2, значит химическое количество нашего железа будет в два раза больше. 5,126 моль. И мы можем найти массу нашего железа, из которого мы в последующем можем получить чугун. И получаем мы 287,056 килограмм А теперь... Вот это все у нас составляет 96%, что у нас сказано, что массовая доля чу, э, железа в, чугине, в чугуне 96%. Мне нужно найти 100. 100 это х, то есть я умножаю на 100 и делю на 96. Получаем мы 299. Это и есть наш ответ. B19. Для нас смесь неона и озона объемом 24, напишу, литра, метра кубических. Объемная доля неона составляет 42%. Вычислите максимальный объем угарного газа, который может окислить, который может окислить указан, указанной смесью. Что-то я, наверное, печаталась. Значит, у нас СО плюс О. Смотрите, что, что, что вообще происходит. У нас озон. Да? Здесь, здесь вот такая хитрая штука. Озонцам не будет же реагировать, да, нам нужно, что сделать, С О2 перевести, хотя теоретически, почему, может, с озоном можно написать, мы же все равно все по правилам стихиометрии, ну ладно, посмотрим, что получится. Значит, вот так запишем, и озон у нас будет переходить в О2, можно написать просто здесь 1, 2, да, или, почему 1, 2? 3, 2, вот так. Половинка должна быть в другом месте. Вот так. Значит, что мы можем с вами сделать? Мы можем найти объем, который приходится на О3. Как это сделать? Если у нас объемная доля неона 42%, значит, все оставшееся, то есть 58%, это наш озон. Давайте найдем объем озона. Здесь даже не нужно будет переходить. Нам э, к молям, потому что можно все считать по объему. У нас везде здесь газы. 13,92 литра. Смотрите, если у нас соотношение соотношении 2 к 3, значит я умножаю на 3 и делю на 2. У нас получается 20,88 литра. Теперь, если вот этого у меня 20,88, значит в 2 раза меньше у меня будет CO 10,44 и правильный вариант ответа у меня тогда был бы просто 10. А давайте ради интереса посмотрим, и если я запишу СО плюс О3. Ну, вот так. СО2. Вообще, как это все счастье уравнять? То теперь ä, давайте методом электронного баланса, что ли, попробуем. Или нет, вот так 3 и вот так 3. Ну, наверное, да. Или нет? Только я не туда неправильно не вам сказала. Боже, что-то я считаю совсем плохо. У нас в два раза же больше получается. Умножить на 2. 41, 76. Ну, мы до 42 округляем. А что здесь? 13,92. Я домножаю на 3. Получается 41,76. То же самое. То есть мы либо так запишем, либо так, все равно ответ 42. Так, В20 в растворе серной кислоты H2SO4, значит, масса раствора 262 грамма, с массовой долей 25% растворили 107 грамм питьевой соды, натрия hco 3 до завершения реакции. Значит, у нас теоретически натрий 2SO4, H2O и СО2. Почему у нас натрия СО4? Потому что... Концентрированную серную нужно брать, здесь у нас разбавленная. Так, сюда двойку, и двойку перед СО2. Так, и двойку перед водой. Вот, уравняли. Вычислите массовую долю соли. Вот она у нас получилась в полученном растворе. Хорошо. Значит, теперь что делаем? У нас здесь задачи на избыток и недостаток, и на растворы. Нужно, во-первых, сравнить, где химическое количество будет здесь меньше. Находим массу вещества. Серной кислоты 262 умножаем на 0,25. Получаем мы 65,5 грамма и находим химическое количество. Делю на 98. Это у нас будет 0,668 моль. Теперь ищем химическое количество натрия, аж 3. 107 грамм. Я делю. На 84 получаем 1,274 моль. Но здесь сразу же не выбирайте, что вот это у нас в избытке. Потому что соотношение у нас 1 к 2. Я делю на 2. И у нас получается 0,637. То есть у нас наш гидрокарбонат натрия недостатки. И считаем мы по нему. И на 3,2 СО4 у нас получается 0,637 моль. Мы можем найти массу вещества. Но еще нам нужно будет немножечко помучиться. Здесь у нас СО2 улетает. Вот таким химическим количеством нужно эту вот массу отнять. Так, и малярная масса 96 плюс 23 на 2 142. 90,454 грамма. Давайте найдем массу СО2, которая улетела из раствора. То есть из массы раствора мы будем вычитать. 1,274 домножаем на 44 на малярную массу. 56,056 грамма улетело. Теперь ищем массу нашего раствора. Я напишу так, конечного. Это мы смешали. Наш раствор серной кислоты нашу соду и минус то что у нас улетело. В осадок у нас здесь ничего не выпадает, поэтому отнимаем только газообразные вещества. 262 плюс 107 и минус 56,056. Получается у нас 312,944 грамм. Находим массовую долю натрия 2SO4. 90,454. Делю на 312 944. и ну, автоматически мы будем домножать с вами на 100%. Таким образом у нас получается 28,904% или 29%. То есть правильный вариант ответа 29%. Далее B21, образец соли, массовая доля элементов, в которых калий, марганец и О. Ну, что у нас может быть? Либо калий-2, марганец У4, либо калий-марганец У4. Здесь что мы можем с вами сделать? Можем быстренько любой элемент какой-то проверить и где совпадет. Ну, например, предполагаем, что у нас калий можно, конечно, x, y, z, соотношение, пожалуйста, но я бы на это просто не тратила времени. Значит, малярная масса у нас первой нашей соли 158. Значит, что я делаю? Я 39 малярную массу калия поделю на 158. Получается 0,24. Короче, 24%, 0,68%. Все, это значит у нас калий, марганец 4 Проверили быстренько все. Выдержали при температуре 300 градусов до постоянной массы. То есть у нас что? Происходит реакция разложения перманганата калия. Здесь ее нам нужно знать. Уравниваем. В результате выделилась теплота количеством 39 моль. Даже я вот так вот напишу ниже. Рассчитайте, насколько изменилась исходная масса дельта М взятого образца, если известно, что при разложении 1 моля этой соли выделяется 26 килоджоулей теплоты. Давайте посчитаем, сколько у нас молей. Да? За счет чего меняется масса? За счет того, что вот у нас кислород улетел. Эти твердые вещества-то остаются. То есть по факту нам нужно понять, какая масса улетевшего кислорода. Значит, 1 моль калий у 4 выделяется 26 кДж теплоты. А у нас плюс 39 кДж. Находим наши моли. То есть 39 делю на 26. Это 1,5 моль. Теперь подставляем, смотрите, 1,5 моль пермаганата калия. В 2 раза меньше химическое количество кислорода. 0,75 моль. Тогда масса кислорода и то, насколько изменится масса, Нашей, нашей соли это 24, 24 грамма, это наш ответ. Далее, к водному раствору гидроксида калия добавили избыток соляной кислоты. Калио-H плюс H-хлора, никаких кислых солей у нас здесь получаться не может. Калихлор и вода. А, кислоты тут, до получения раствора объемом 1 дециметр кубический. все это хорошо pH которого равен единице. За счет чего pH единицы? А потому что у нас избыток аж хлора h -хлор у нас диссоциирует в растворе, вот дает нам протоны водорода. Сразу же, не отходя от кассы, скажем так, как посчитать концентрацию протона водорода, зная pH? Это 10 в степени минус pH, то есть 10 минус 1 или 0,1. Так как у нас 0,1 моль на литр, или можно m малярный раствор писать, нашего наших протонов водорода значит и малярная концентрация H-хлор 0,1 моль на литр. Если у нас объем 1 литр, то химическое количество H-хлор будет 0,1 моль. Ну то есть единицу, вот тут умножайте, умножайте, будет 0,1. То есть вот мы нашли химическое количество и избытка H-хлор. Это избыток. Так, ладненько, дальше идем. В результате вы, так, нет, затем в сосуд с раствором прибавили избыток раствора нитрата серебра. То есть нам аргентума на 3 плюс калий-хлор у нас вообще-то тоже диссоциирует. Поэтому я здесь запишу вот в таком виде. хлоридоны, которые были из h -хлор и которые из калий-хлор. Вот они все у нас реагируют, образуя осадок аргенту-хлор, ну там нитратом у нас вот так вот уходит. И образовался осадок 57,4 грамма. То есть это хлоридоны все. Что мы можем сделать? Найти химическое количество нашего осадка. 35,5 плюс 108, по-моему, серебро, да, 143,5. Значит, я 57,4 делю на малярную массу, получаю 0,4 моль. То есть 0,4 моль у меня это все хлорид ионы. Да? Если у меня все 0,4, 0,1 приходится на избыток соляной кислоты, то химическое количество... Хлорид ионов из калий-хлор будет 0,4-0,1, минус то есть 0,3 моль. Рассчитайте массу гидроксида калия в исходном растворе. Если вот этого 0,3, то вот этого тоже 0,3. И можем посчитать массу калию 0,3 домножаю на 56. На самом деле простая задача, просто нужно разобраться. 16,8 грамм. Округляем до целого числа, это у нас 17. Вот, в принципе, мы с вами за 20 минут решили все задачи из части Б э, нашего репетиционного тестирования. Буду очень рада вашим сердечкам, буду очень э, в инстаграме, да, буду очень рада вашим комментариям. Подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока!